С Новым Годом! Привет! Меня зовут Володя Соловьев. Я сейчас иду на фестиваль «Просвет», который организуют мои друзья на озере в Черноголовке. какие-то... Там должны происходить какие-то мастер-классы. Записался на леттеринг. Пытаюсь туда успеть. Мы наблюдаем, как в дикой природе человек поет для дерева. Вот некие элементы могут связывать между собой несколько букв. Мел вообще штука очень простая для тех, кто никогда не писал и хочет освоить вообще всю эту технику, потому что он очень пластичный. Я уже думала про а это. Я про меня не, не читала, но я как-то и не знала, когда я приеду. Я вообще не... Я не знаю, это много или мало. Ну, нормально? Попробуй что-нибудь потр потрогать, где не мелочь? Просто... Не я просто, не я просто... Я Мало. Можно, не... <связь> <связь> <связь> как положить? Лак наглядно демонстрирует, что, э, что фраза живой, там, он... защищена Кстати, ты нашла на какую фразу наступить, спокойно, думай Надпись прошла проверку наступанием ногой Закрепили надпись с помощью лака Причем я поняла, что я что-то сделала по лицу девушки по-моему, если ты не занимался Да ладно! Вот, они там щу-щу-щу-щу. Да еще быстро, быстро. Аксессу, быстро бокс, смотри, простит. А, хотя они боксуют, уже чем-то Нет, они сейчас вот только что под музыку танцевали. Там как бы связочка-то большая. <косм�> Евграф <косм�> попросил меня за... снять немного этого мероприятия, вот это всего, все, то, что происходит. <косм�> вот, вот они всякие да? штуки. Сейчас я буду специально снимать <косм�> рубрика Репортаж. Это же, это же стол, настоящий стол, вещь. А тут происходит шахматный матч. Восемь досок сразу. Настоящие высуки, чёт на головке. Ну конечно, нельзя было не сказать про высуки. Нет, уже нам Смотри, смотри, идет, Войдет в банал моя любимая история прекрасная полянка прекрасная полянка а вот тут дорога рядом тут дорога рядом. и дорога конечно же вся в лужах Дороги же по-другому не бывает почему дорога не может быть без лужи привет привет привет как дела? Ну, вот до йоги привет привет привет ну что, садимся? Давай. <с Boric> я давай, значит, давай, поехали. Поехали, поехали. Да поехали. не, не, прогуляйся. Я могу тебе помочь закрыть дверь, с камеры. Все. Поехали. А, -а, -а, -а. Всё, как дела? Тут чуть-чуть не болит зуб. Я еду или его вырывать, если получится, или обезболивающее выпить. Фига. Ага. Ну, успехов. Выпускай ну, меня, я уже приехал. Ага. -а -а. Давай. Чем сегодня угощают? Вок and дринкс. Ты попросил снять, я вот снимаю сейчас, чтобы у тебя было, чтобы чем очи Прям три минуты хочешь. Да, можно прямо сейчас задиктовать. Ну, отличный мероприятие. Да, здравствуйте. Если вы когда-нибудь захотите провести мероприятие в Шенгалоке, удайте себе по голове чем-то тяжелым, желательно, чем У меня есть фотоаппарат. Я я не успеваю Мы закрыты глаза только после Ну, мой ход такой... Ну, мой ход такой невероятно, все, как... счастливая, да что говори Она да, прекрасна, смотри, ну, да, козай, прости Неизбранный дебил, долбил, а на коту, Давай последний план, я точно Сейчас как тебя представлю, сейчас как все ахнут кто, кто с мальчиком? собака? Собака нет в смысле? это легально все происходит? Нет. Мы, честно говоря, не знаем. Нам додают фломастеры, а чья эта машина никто не знает. Вы не. вы же сейчас. Да, да мы не знаем. Просто зато в Инстаграме он лайков много наберет. Итак, группа Ну раду, что вы пошли. Группа Можевельник Пока мы настраиваемся Представлю музыкантов